Так, а у бунтари от меня ты получишь только, короче, клиночек. Подреброчек. Э -э посмотрим, сколько их там и что у них вообще есть. Но у них там мужки это по-любому есть, конечно. Наверное, зря я сильно нагло так выезжаю на них. Могу поплатиться за это. Так, не достает, пока моя стрельба. вообще перелет получился да ну-ка сейчас я надеюсь попаду блин Куда-то побежал. Блин. Больно, однако. Ты сволочь. Да иди сюда. Почти, что всех убил. Но не всех. Да, он вот убежал один, да? Один пошел, что ли, в атаку даже какой-то. Безумец. Ладно, в отряд в атаку. Убейте поставшегося там. Я этого добью. Это Ч так долго-то, а? Убивайте его. Я жду. Что, я должен сам все делать, что ли? Хорошо, хорошо, я доволен вами. Так, забираем, конечно же, все вещи, ну или точнее почти все. Ну и уровень, уровень у нас достигнут, наконец-то, наконец-то это произошло. Теперь я буду просто мега мощным чуваком, да, прокачиваем двуручное оружие, беру я имущество и беру свой двуручный меч, долго играющий. Так, ну что, теперь я готов к любому вообще сражению рукопашному. Просто великолепно, я думаю, мы будем сражаться. Надо теперь, главное, продать все, что есть. Плюс немножко перекантоваться, отдохнуть. Хотя можно даже прямо сейчас двигаться. Даже не надо перекантовываться нигде. Прямо сразу. Пойдем дальше. Ну, заплати, сколько есть, фиг с тобой. Поехали. По заданию. Поедем к татарам. Да, по-моему, Черкасск. А, или нет, подождите-ка, Черкаск. Вот, Бахчисарай, вот тут у нас. А, ну, Бахчисарай, понятно, где находится. Он находится в самом сердце Крымского ханства. Едем в том направлении. Так. Тут у нас что-то, я смотрю, осаждают. Да, идет война между Крымским ханством и Запорожской сечью. Запорожцами, поэтому... Там сейчас все довольно неспокойно. Так, в кабаке у нас кто тут есть? Спаситель кабака. Наемный пикинер. Вот давайте ко мне в армию вступайте. Мне его вот сейчас нужны. Все-таки численность мы очень сильно потеряли. В численности наша армия. Поэтому не помешает нам таких прям обычных ребятишек набрать. бах прямо уже по курсу. Тут, кстати, битва идет да, за перекоп. Uh, татарские налетчики хотят убежать, но они не могут убежать. <laughs> Сукины дети, они все-таки убегают. Эти тоже убегают, блин. Вроде казалось бы, уже все, они зажаты, так сказать. Но нет, нифига. Хан Ислам Герей, здоровенькие булы. Uh, подождите, как, какого фига? У меня ж там. Ага, мне надо найти того, кого здесь нету, да? Мне нужен, получается, Букарин Бей. Но его уже нету там. Нет, уже в Бахчисарае. Букринбей, где у нас? Скажи мне. А, Букринбей, вот. Сейчас Бахчисарае. Как это он Бахчисарае? Он, оказывается, спиной стоит просто в комнате лицом к стене. Может, он спрятался, типа, чтобы тебя не найти, сукин сын. Ага. Ну ладно, я получаю с тебя. Соответственно, все, что мне нужно, мне надо было репутацию, я получаю репутацию. Ну что, можно теперь ехать обратно. Мне надо еще доставить письмо Науму Васильеву, который в Черкаске, якобы. Ну, он, наверное, там и есть, в принципе, я в прошлый раз, когда проезжал, он там и был. Может, конечно, и уехал, но я что-то в этом не уверен. А, тут у нас какие-то налетчики все ездят. Что вы тут делаете, ребята? Идите-ка сюда, сволочи такие. Я хочу кого-нибудь порубать просто на куски. Например, вас, татарских наличников. Сволочи, себя сейчас просто в тупик заведут. Идите сюда. Отлично. От меня ты только клинок получишь под ребро. Итак, мой двуручный огромный меч есть. Я готов к бою. Так, единственное плохо, что, конечно, это татарские налетчики, то есть это вообще кавалерия, причем стрелковая кавалерия. Так что здесь навряд ли мы с ними будем драться по-нормальному. Ой, какая музыка заиграла, ой, какая музыка прекрасная, в кавычках. Но я на самом деле ее не сильно люблю, но я все равно буду ее слушать так, потому что мне придется... Ну-ка, давай-ка иди сюда. Блин. На. Просто разрубил на две части. Офигеть. Да они убегают уже. Ну-ка дайте мне верховую лошадь. А, так, не зажимайте, не зажимайте. Да я тебя проеду. Иди сюда. Черт, от кочевник. Ну, второй еще там. В атаку бейте его этот раз задвигался, там прям столько пуль рядом пролетает под ногами, просто над головой везде у этого мужичка. И он все равно, сукин сын, бежит. Ты бежишь, стоять, я сказал, собака. Так, Мурзе Чамбл и Аглан, но ну, нет, я, наверное, все равно вас брать не буду. Извините, конечно, но мне такие люди просто не нужны в отряде, мне нужна именно пехота. Я на конницу не рассчитываю в своих сражениях будущих. Ну что, мы прокачались. У меня теперь есть двуручный меч. И я, в общем-то, готов к большим баталиям. Ну, конечно, в составе большой армии я один-то вообще ничего не сделал. О, кстати, татарских налетчиков сколько. -мо! моё Мы их догоним. Главное еще, чтобы я их догнал и убил. Потому что догнать это одно. А вот уничтожить... Так, ну нет, тут на самом деле нет, наверное, это пустая трата времени, их очень сложно догнать и атаковать. Потому что сами видите, они, блин, убегают от меня постоянно. Они постоянно от меня убегают, и я просто не поспеваю за ними по скорости. Если только кто-то не попадется впереди, перед ними, чтобы их остановить, вот только тогда можно будет, в принципе, их атаковать. А так, так, никак, короче. Хотя... Блин, кто-то прошел впереди, можно было их поймать в этот момент. А я немного за зафейлил. Ладно, фиг с ними, с этими бомжами. Я хочу тогда патруль, может быть, атаковать. Так, мы будем сражаться до конца, броситься на врага. Держите позицию здесь. Так, прихода держать позицию здесь. И, блин, их там очень много. Слушайте, да. Я-то ожидал, что их будет все-таки поменьше. Их там оказывается довольно-таки прилично. Ну что, беру тогда я свой двуручный меч. А, перезаряжаюсь быстро. Да. Короче, что-то как-то не очень. На тебе. Просто руби, козлов, руби их. Прочь. Что происходит, просто какая-то резня, резня мазня. Расстреливать этого драгуна чертового. Сволочь убегает еще. Ну, блин, я только замахнулся уже все почувствовал прямо его спинку. А мне взяли, сказали, нет, типа извини, товарищ. Ну, вот это было прекрасно. Так, там стрелки, блин, кстати, они могут в меня попасть вполне. Сильно далеко. Блин. Сволочь. Лошадь моя. чуга В атаку, короче, все. Давайте, поднимайте, сидите, мочите их. Мне нужна лошадь. А, лошадь мне нужна, я сказал. Ну-ка, спешишься, давай быстро. Ты сволочи, бля. Нет, сказал, типа, не нужна тебе лошадь никакая. Иди, блин, рубай своим мечом двуручным. Своим концом двуручным. Так, кто там нападает? А, это этот, наверное, цепишь. Влад. Ну, короче, понятно, их там загасили, но просто я мог бы тут, в принципе, зарешать. Ну да, вот в этом проблема, то что нельзя на лошади ехать и рубать этим двуручным мечом, как это было в Mountain Blade арбанде Так что я не смог даже подобраться к ним поближе. О, ну, мы освободили двух запорожских молодцов, поэтому все можно сказать, закончилось превосходно. Да, кстати, у меня попала пуля, но я не умер. Вот это уже прям хороший такой признак, что я могу, в принципе, даже сражаться полудохлым, но я не буду умирать, потому что я... Это имею очень большое количество здоровья. Так, тут и спойщики напали. А, но я не смогу присоединиться. Да, потому что там, вон, видите, отряд Узенбея воюет. Вот, кстати, что будет интересно, если я нападу? Вот я сохранюсь на всякий пожарный. Такой противник. У меня, кстати, отношения не ухудшаются, что самое забавное, да? А, с э, татарами. А если я сейчас выиграю, то что татарин, если мне попадет в плен, то как вообще отношения будут у нас? Ну ладно. Сейчас мы это узнаем, в принципе. Можно особо не загадывать. Так будет известно. О, пекиньоры встали в ха свое характерное построение. А я сейчас буду рубать. <режиссёвый> просто летит и я ему просто по ноге пролетелся, проехался. Ох, капец, ребята! Это было, конечно, жестко. Ой-ой-ой, а там и Кстати, а это довольно интересненькое яничары. Что они будут нападать сейчас на нас? То есть расстреливать расстояние. Или какая у них тактика? У них же, по идее, тоже стрельба. Ну давайте тогда идем в атаку. и -а! Руби козлов. Блин. <сос> Ах, ладно. Мы, в общем-то, все равно, конечно, победим, наверное. У вас 19 человек всего лишь. Нифига нас там перебили, блин. Прям добротно, видимо, перебили нас. Ах, ну, это как всегда, когда битва заканчивается, не в твою пользу, то у тебя тупо умирает там десяток человек ни о чем. Просто непонятно, с чего вдруг они умерли, как они умерли. Хотя я вроде стоял прям, ну вот уже все там, казалось бы, победа в руках. Так, ну там, видимо, остались одни только эти, янычары. А, да, янычары только одни остались, так что видите огонь по ним. Я подберу сейчас с другой стороны просто на врага. Так, пехота за мной, конница тоже за мной. Давайте их обходим со стороны. Потому что там одни только мушкетюры, и у нас мушкетеры одни. В атаку. Ха. Вау. Так, ну давайте все в атаку. Да, драться что-то как-то они особо не умеют, я смотрю. Они только стрелять умеют. Потому что дисциплина у них хромает, я гляжу. Да и в принципе они как-то не особо готовы воевать за своих. Короче, убейте их. И сейчас, я думаю, оглын достанется мне в плен. Возможно. Но не факт, но не факт, да. Такс. Эй, ты ч еще живой? Ну-ка, умереть, я сказал, быстро. Най, блин. Ублюдок. Убежал прям передо мной. Так, ну что, мы потеряли одного раненых мушкетеров. Так, ага. О, отношения с войским запорожцем улучшилось. Зенбей сбежал. А отношения у нас, кстати, не ухудшились, я так понимаю, да? Немецкого пикинера я приобретаю, тут запорожцы прокачиваются. Ну, хороший все. Все хорошо, короче, закончилось. Прекрасно. Униформа еще досталась Ены чарном Ха, Халявная. Так, ну отчеты, вот давайте посмотрим на отношения с государствами. С московским, да. С крымским ханством не ухудшилось вообще не на, не на йоту. Это, в общем-то, приятно. А, блин, а тут вот рядышком разведчики теперь. Ну-ка, сохранюсь-ка я. А то хрен знает, эти может захотят ребята с нами повоевать. Они не хотят, они хотят. Давайте в Вагенбург ставим и сейчас можем повоевать. Мы сражаться будем до конца. Вагенбург очень маленький Вагенбург, потому что, конечно же, людей у нас осталось вообще раз два и общался. У них там, кстати, кавалерий дофига. Да, это неприятная новость для меня. Держите здесь позицию. Так, коня там кого-то я по-моему убил, нет. Блин. Так, рубим их, рубим. Отлично. Так, еще один готов. Ага. Готовы. Держимся, держимся, ребят. Блин, дерьмо. Прям на стрелу прыгнул, можно сказать. Ах. Ну, мы, в общем-то, победили. Да, мы победили, но я потерял прям дофига людей. Тут у нас уже просто... Нужно сказать, просто в мясо нас размолотили, я поэтому забираю абсолютно всех, кто был, забираю также пленников и все. давайте уезжаем отсюда, у нас тут просто сплошные смерти, сплошной хаос, надо мотать отсюда быстрее, нам тем более вообще надо было в Черкас гнать, я не знаю, что вообще оказалось в этих землях, с какого перепугу. Сохранюсь, давайте едем обратно в Запорожскую сечь, надо где-нибудь мне перегруппироваться, например, в Киеве, отлично, даже. да, в кабак зайдем, и тут у нас есть наемные пикинеры, да, да, да, ребят, присоединяйтесь, а что-то что прям как-то жестко нас помесили, я поэтому возьму вас и там расформирую немножко отряды, которых у меня есть несколько так, кстати, не, янычарскую шапку я, конечно, продам. Нахер она нужна. Я даже своих в эту шапку не буду одевать. Это ж полный бред. что это будет за... Блин, солдаты у меня какие-то полу чары, Полу-вообще непонятно кто такие. Треснувший щит. но все это, в принципе, продать можно. Вот разве что, да, сапоги оставим. Зазубренную саблю тоже можно продать. Короче, вот так вот. В кабак... Мамай тут есть у нас, посетитель кабака. Продавец книг нет. Нет, нет, нет, еще раз нет. Едем. Давайте дальше. У нас, кстати, отряд 43 человека, да, максимально можно набрать. Угу. Ну, направление тогда у нас на Черкаск. Плюс я расформирую здесь бунтарей всяких. Они не нужны мне. А, голота тем более не нужны. Какие-то вообще бомжары полные. Так, запорожский кавалерист пускай остается. Кавалерия тоже, в принципе, нам уже теперь требуется. Посадского стрельца тоже я расформирую, потому что это очень слабые бойцы. А вот эти мушкетеры, это прям очень хорошая вещь. Плюс у нас есть теперь пекинеров, прям сколько-очень много людей. Поэтому алибардистов я тоже расформирую. И все, пускай такой состав у нас будет войск. Едем дальше. Едем в Черкаск наше направление на этот город, а, с, да, как обычно, немножко сохранимся, чтобы фиг его знает, ну и мы до Черкаска уже почти что доехали, уже рукой подать, прекрасно, все, без проблем прошло, и в общем-то, Наум Васильев оказался здесь, ну что ж, я тебе передаю письмо, отлично, правда, дай-ка посмотреть, так, в КАФ теперь нужно отвести какое-то письмо, ну я, в принципе, без проблем выполню это, твое поручение, а поручений особых нет. Ну ладно тогда, в таком случае, до свидания. На хм. рыночной площадь, что там у них по оружию? 245 тысяч стоит мушкет. Ну да, прекрасно, прекрасно. Я готов купить. В мечтах, наверное, только если... Так, а под доспехам. Кстати, тут есть уже шлем боярской дружины грубый, прям. Он даже еще лучше моего. И он стоит, кстати, 9 тысяч. Это забавно. Я думаю, ты гораздо дол больше должен стоить. Нет, он стоит на самом деле немного. Хм. Может быть даже прикупить, потому что можно же отдать усиленное море кому-то другому. Да, взять вот этот шлем боярской дружины. Вес он в принципе больше будет иметь, но... Ну, я хотя не знаю. Давайте, наверное, этим позже займемся, потому что денег-то все-таки немного. Денег немного... Нужно их больше, так, посредника, здоровенькие булы, как поживаешь, я тебе привез рабов, бери, так, так, денежки, денежки, денежки, все, прекрасно, спасибо за твои деньги, а, наемный пикинер, ну нет, все, хватит пикинеров, блять, что-то уже, по-моему, я перебарщиваюсь с отрядом, пикинеров и, э, и мушкетов, я считаю, вот прям самое то, а, прям идеально, как надо, так, ну Почтальон в Кафу это где? Это прямо вот на полуострове Крым, да, прям Кафу, там крайний-крайний город. Ну, едем тогда туда. Тут, как, кстати, такой небольшой есть, я смотрю, торговый путь, потому что прям туда много кто ездит по такому пути. Богдан Хмельницкий, кстати, тут проехал Гетман. Мы потом с ним как-нибудь поболтаем. Пока что поговорить с работорговцем, что... А, типа тут прям работорговец по дефолту есть в кафе. Ну да, в принципе логично. Так это... Кафе это был как раз-таки самый такой продуктивный район, где продавали рабов. Бария какая-то. О боже мой, какое у него лицо. Одно лицо ужаснее другого, я хочу сказать, потому что так оно и есть. Потому что они не сильно отличаются, эти женщины, но они выглядят очень ужасно. А, Персик, твое имя стало широко известно среди моих союзников. Некто Узенбей, думаю, до сих пор в свои раны. Ну, в общем-то, тебе письмо передаю. Правда? Дай-ка посмотреть. Ого, ну и ну, благодарю тебя. Забавно, да, получается? татар, вроде как, с ними не воюют с этим крымским ханством, но они меня знают, потому что я разбил их одного командующего. Странно, вообще как-то отношения, главное, не ухудшились, и вроде как мы с ним повоевали, пора... ну, посмотрели, кто сильнее, но отношения от этого хуже не стало. Так, ну ладно, в таком случае давайте-ка убираться отсюда. Поедем, наверное, куда? А, наверное, никуда уже, я буду на этом заканчивать серию. Она, по-моему, либо получилась большая, либо ее разделили на две части, я точно не знаю. Ну, надеюсь, что вам понравилось, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!